Кафе Восток представляет вкусные новости Ставрополя кулинарный блокнот блюдо японской кухни запеченные роллы лава состав нори рис сыр миди спайс соус икра масага запеченные роллы лава лавина вкуса кафе Восток доставка Шестьсот шестьдесят шестьсот С нами Новости Ставрополя вкуснее.